клеит все 40 лет в тайль Скорее, качество, быстрее на прижал и сразу держится. Момент монтаж надежный, день. Момент монтаж мгновенная качество, проще, и быстрее на прижал и сразу держится. Момент монтаж надежный, мы, мы, жизни, мы, мы, жизни, мы Короче, сроки, высшее качество С мгновенной хваткой проще и быстрей нанес, прижал и сразу держится Момент монтаж надежный клей. Момент монтаж мгновенная хватка. Быстрее всех.